сказать что общение у нас со специалистами ввс происходит системно и круглосуточно. То есть все случаи скажем вопросы, которые у нас возникают они закрываются оптимально ну, может быть час-полтора максимум то есть они решаются уже то есть не возникает каких-то таких информационных ям где мы не знаем что делать. Вот. первый месяц полтора-два у нас было много вопросов, связанных с тем, что наши специалисты еще были, скажем, не готовы к самостоятельной эксплуатации этой системы. Дальше с выравниванием всех широковатостей именно вот в работе наших специалистов, все в общем-то встало на свои места. И вот последние полгода я даже вот и не слышал, чтобы мое подразделение IT задавало мне вопрос о том, что вот есть какие-то у нас проблемы взаимодействия.